здравствуйте мои дорогие украинские сограждане сегодня 28 марта 2023 года мы находимся в курортном комплексе солнечный берег идем по набережной Температура плюс 11. Ветер. Беженцы из Украины сидят по своим убежищам, в отелях. И ждут, что же будет дальше. Ну а пока. Идет война, гибнут люди, ну и происходит кое-что другое. Например, Верховная Рада заседает без прямых трансляций, принимает какие-то законы, которые... Никак не освещаются прессой. Люди сидят, военные в окопах. Им недавно, кстати, запретили баллотироваться в органы власти. Ну, что, по-моему, очень странно. да? То есть погибать их направляют гибнуть за Украину им позволено, а вот выбираться то есть быть избранным как бы и нет ну, что поделать называется демократия в кавычках по-украински и президент с легкой совести все это дело подписывает ну и тоже не подписать он-то не военный просто главнокомандующий недавно посмотрел очередной выпуск шотфирма от фарион это если кто не знает идеолог украинского национализма член Полицовета, партии свободы что она говорит что она воспитана своей мамой в таком духе ну как она назвала на всю голову националистическом и мама спрашивала твой парень националистически настроен он религиозен ну если да, то можете на кофе с ним а если нет то, ну а все остальное как сказала Ирина фрион не важно ну что касается греко-католиков которые считают себя по домофорам папы римского то вообще-то трудно что-то сказать хорошее по этому поводу, потому что как же так, если Христос говорил, что, вернее, Павел, что во Христе нет ни Элена, ни иудея, то есть национализм чувств, Христианству, то здесь нам представляет Ирина Фарион совсем другую веру, то есть греко-католическую, и для украинских греко-католиков значит национализм, то есть не вступление в брак, или там в интимную связь с людьми которые не являются украинскими националистами и не религиозны это нормально ну, в общем то с этим можно категорически не соглашаться ну что дальше Дальше есть такая общность людей в Украине, которые называют себя русскоязычными гражданами Украины. Их много. Это почти весь центр, Киев, юг, восток. И они с оружием в руках защищают свою свободу и независимость они кстати голосовали в 1991 году на референдуме за то чтобы Украина обрела независимость и Кравчук им обещал что никогда языковые права русскоязычных нарушены в Украине не будут Но... Прошло время, и это как-то забылось обещание. И вот уже в 2014-2019 годах произошел переворот. То есть был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который предусматривает всяческое ущемление прав русскоязычных граждан Украины. Но в частности, русскоязычным нельзя получать бесплатное полное среднее образование наравне с украиноязычными нельзя учиться на родном языке в ВУЗе в Украине нельзя работать продавцом используя свой родной русский язык Нельзя работать на госслужбе Нельзя преподавать ну, И все это не просто декларация на бумаге А это действует То есть действует при помощи штрафов Предусмотренных этим законом Тарас Кремень Языковый омбудсмент, то есть представитель интересов украиноязычных с помощью своих агентов выявляет так сказать нарушение этого закона и тук-тук штраф вот ну, я расцениваю это как дискриминацию И что дальше? Дальше была надежда на то, что как-то Евросоюз поможет решить эту проблему. То есть у Евросоюза совсем другие правила. Ну, например, Словакия, когда вступала в Евросоюз, она обязалась обеспечить языковые права словацких венгров равне со словаками это было условием для вступления словаки в евросоюз и словаки это условие выполнила то есть законодательство словакии обеспечивает венграм равные языковые права в словакии со словаками а украина как бы типа стремится в евросоюз но права своих русскоязычных граждан ограничивает. Евросоюз сказал, что нужно обеспечить права этнических меньшинств языковые. но что-то пока не видно практической реализации, этого требования Евросоюза хотя уже вроде страна и кандидат но все так же продолжают обзывать русскоязычных и оскорблять их говорят что они говорят на мове оккупант да Вопрос я как бы поизучал, кто в Украине разговаривает, на этом моде И выяснилось, ну выяснилось это в процессе прочтения, в том числе диссертации Ирины Фарион, докторской. И она там исследовала украинский язык и в общем-то установила, что украинский язык произошел от староукраинского языка. Или в скобочках, как он еще назывался, русскомова. Вот. Ну, название такое, оно до недавнего времени. Кстати, до времени, когда над Бендерой в Польше был суд. И его сообщниками Террористами, которые организовали убийство Польского министра образования За притеснение языковых прав Украиноязычных граждан Польши Вот И вот по протоколам видно Что тот язык На котором категорически Хотел говорить Типан Бандера в Польском суде этот язык назывался русскомово. То есть никакой не украинский, просто русскомово. Да. Ну и, в общем-то, все это в диссертации Ирины Фарион сводится к тому, что это «руська мова это мова племени Русь. Ну, наверное, все вы слышали, Киевская Русь там, Владимир, Креститель, вот, поэтому русский язык это, по мнению Ирины Фарион, это не язык Руси, ну вот так вот они, украятно-нациоцентристы, себя позиционируют, ну и дальше что? А дальше получается, что в диссертации же Фарион таки отмечено, что в XIV, ну и раньше веках на Украине было конкретное двоязычие. То есть просвещенные люди, церковные деятели и высшая знать, они пользовались церковнославянским или Староболгарским языком Об этом в своих трудах В том числе и в диссертации Фариум Об этом сказано Упоминал Иван Франко И называл это Явление болгарщиной Вот Ну то есть вы понимаете Что Староболгарский И церковнославянский Язык — это одно и то же. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, он старообрядец, филолог, лингвист, доказал, что русский язык происходит от церковнославянского или староболгарского языка. Вот. Ну и в этой связи встает, встает вопрос, откуда название староболгарского церковнославянского славянского языка. Вдруг не новоболгарский язык, а почему-то русский. Ну, это связано с тем, что племя Русь во главе с Олегом в 882 году оккупировала территорию на которой сейчас расположена Украина в повести временных лет Нестора Литописца четко об этом говорится пришел Олег к горам Киевским и спрашивает народ кому дань даете народ отвечал Хазаром. Олег говорит Не платите хазарам А давайте мне Ну что касается Дани То Кстати Малолетний Игорь Тогда Бывший На руках Олега Во время убийства Аскольда Вырос И пошел собирать тоже дань и древляне его в общем-то ритуальным образом убили они его привязали за ноги к двум склоненным березам отпустили верхушки и игоря разорвали таким образом пополам ольга его жена рассердилась и отомстила древлянам она заманила их верхушку к себе под предлогом что якобы хочет выйти замуж за древлянского князя Мала, а потом их всех убил и причем в дальнейшем она подошла с вооруженными людьми и сожгла этот город дотла за что? за то, что они убили Игоря а убили Игоря за что? за то, что тот собирал дань не просто собирал дань он пришел второй раз в году хотя по условиям оккупации древляне были обязаны платить эту дань один раз в году. То есть, чрезмерное собирание дани и явилось причиной казни Игоря. Ну, в общем, дальше вы тоже знаете Владимир сын Малуши Ключницы Стал новгородским князем А потом силой Захватил Киев, убив своего брата А потом Он якобы принял Христианство Причем Это все выглядело как Принудительное Принятие Владимиром. То есть он не хотел, но хотел быть князем, которого признают все. Поэтому он решил жениться на византийской царевне. А для этого ему пришлось креститься. Ну и тому подобное. Вот. После этого у него от брака родились Борис и Глеб и как-то он распорядился о крещении в Киеве он сверг идолов и сказал, что кто не придет на реку креститься тот будет враг Ну, скорее всего это относилось к дружинникам потому что друзьями назывались дружинники и если дружинник отказывался креститься то он становился врагом его изгоняли из дружины лишали заработка и жгли его дом вот такое насильственное крещение было реализовано Владимиром но после этого доходы из достаток дружинников Владимира упали и они решили что-то изменить ну, посчитав, что христианство как бы не дает возможности заниматься разбоями грабежом и поэтому они предприняли посольство в Хорезм это где-то в районе Узбекистана И там успешно приняли магометанство Ну так говорит историк Такая вот история А что касается крещения Руси То надо понимать, что насильственное крещение Это не канонический акт и такое крещение признается недействительным А священник, который Или не священник даже, а кто, кто совершал этот Акт насильственного крещения Должен был быть извергнут Из священного сана Ну и Если это не священник, то Подпадал такой человек под каноническое обрещение, запрет вот Бориса и Глеба со временем убил их брат вот такая вот была история затем был князь Андрей Боголюбский который удрал из Киева киевляне его выгнали просто то есть вы понимаете, Игоря Четвертовали Боголюбского выгнали Игоря Черниговского Хоть тот и спрятался в монастыре Тоже убили Ну то есть со своими Так не поступают Так поступают С оккупантами И вот эти все оккупанты Русь до сих пор навязывает свою идеологию гражданам Украины. Так поймите, если русский язык произошел от староболгарского или церковнославянского языка, и вдруг был в свое время назван русским языком, то почему русским? Потому что оккупанты так захотели, это же неправильно то есть этот язык должен называться ну как минимум новоболгарским об этом я составил петицию попытался ее подать президенту Украины но трижды получил отказ они мне отписали что у них нет полномочий то есть у президента рассматривать такую петицию несмотря на то что в общем то они размещают на своем сайте петиции о переименовании России в Московию, о замене термина русский термином московский, ну и так далее. А моя петиция просто требует переименовать русский язык, который, которым пользуются граждане Украины, русскоязычные, ново болгарский язык, но поскольку он произошел от старо болгарского, почему бы его не переименовать в ново болгарский? Это естественно, исторически оправдано. Тогда националисты украинские не смогут называть этот язык мовой оккупанта, ну и российские оккупанты тоже не смогут. Говорит, что они идут Освобождать людей Которые Являются Одним с ними Народом Вот Ну, мы пришли к автокаре В курортном комплексе Община Несебр Солнечный берег И сейчас я тут Сделаю То, зачем я сюда пришел ну, может дальше продолжим если нет то подписывайтесь на мой канал подписывайте петицию ссылка на которую будет в описании к этому видео. До новых встреч!